Всем привет! Сегодня, наконец-то, я буду делать ролик про мясо. Я очень люблю готовить мясо в разных вариантах, разными рецептами. С ним вообще очень интересно работать. Я вам хочу рассказать небольшую историю. Лет 15 назад я работал, помогал отцу по кровельным работам на Никопольском заводе Феррасплавов. Мы там снимали старый рубероид, стелили новый. И там в столовой... Были очень вкусные, называлось, как сейчас помню, медальоны. Медальоны это в их понимании, ну, типа котлеты, ну, как бичтексы. Плоский фарш получается, но с добавлением овощей. И вот сейчас я хочу попробовать воспроизвести по памяти, вот по тем вкусовым качествам, которые я помню, вкусовым преимуществам того рецепта, который я помню, я хочу воспроизвести и приготовить нечто подобное получится у меня или нет я не знаю по ингредиентам я возьму э, вот такой вот турецкий перец он не острый по вкусу как болгарский очень вкусно пахнет очень красивый э, Наверное, мне понадобится пару помидор э, луковица ну и конечно же мясо я возьму пол килограмма говядины пол килограмма свинины и делать я буду не фарш а я его порублю вот таким вот симпатичным топориком. Так, говядину со свининой нарубили, лук э, нарезали, нарезали мелко. Ничего тут сложного нету. Взял я половину луковицы. Перец, тоже несложная процедура. Почистили и очень меленько порезали. Две штучки я взял. А вот с помидором я сейчас покажу, что нужно сделать. Нам его нужно правильно подготовить, чтобы... Добавить фарш. Разрезаем на дольки. Чтоб удобнее было. И делаем следующую процедуру. Ножом удаляем серединку. Причем удаляем, даже очищаем, если вот здесь остаются семена и влага. Нам нужна толстая часть помидора, чтобы в фарше было как можно меньше влаги. Все, что нужно для фарша, мы уже сделали. Мясо нарубили, перец порезали, помидоры порезали, лук мелко нарезали. Сейчас это все будем смешивать. Добавляем лук. горы перец теперь все это буду обильно перемешивать Также не забываем солить, не забывайте, что у нас тут килограмм мяса, поэтому солим достаточно. Ну и конечно же поперчить. И продолжаем перемешивать. Яйцо одно. Все-таки у нас с овощами мясо, чтобы котлета или медальоны не распадались. Надо немножечко будет схватить их яйцом. Пускай 5 минут постоит, чтобы вкусы лучше перемешались. И начнем жарить. По поводу муки муку я всегда использую в жарке вот там где надо мясо обвалять рыбу обвалять я всегда использую кукурузную муку у вас никогда не сгорит мясо рыба и она по моим ощущениям она лучше сохраняет внутренние вот эти вот соки вкус и сочнее продукт получается так, сначала шарики а потом мне кажется даже великоват чуть-чуть поменьше сделать Потом делаем вот такой, как биштекс, валиваем в муке и на хорошо разогретую сковородку отправляем. Все, котлеты дожарились. Все-таки называю их котлетами по привычке. Все равно лепил как котлеты. В посуду, в самый низ, я положил душистый перчик и лавровый лист. Да, и добавил еще немножко розмарина. Сейчас я это дело хочу немножко пропарить. Э -э добавим воды, на нагретой воды немного. Накроем крышкой и я отправлю котлеты в духовку разогретую, хорошо разогретую, это даже градусов до 200 можно греть, буквально на 10 минут и посмотрим, что у меня получится. Они пропитались розмарином. Кто любит болгарский перец, ребята, это ваш рецепт. Очень вкусно. М -м -м. Слов нет просто. Чуть-чуть мало поберчил, хотелось бы, чтобы на языке чуть-чуть ощущался перец, острее немного. И я бы еще добавил чесночок на килограмм, пару зубков мелко порубить, добавить. Он здесь лишним не будет. Вот а так очень вкусно. Обалденно. Уверен, что даже холодное будет вкусно. Я очень люблю котлеты с чаем. Сладким. Хотя я сладкий чай уже давно не пью. К сожалению. Так что не попробую. Берите рецепт на вооружение. Фантазируйте, можете добавить зелень, кто-то может кинзу любит, более такое грузинское сделать, да, можно, да тут вообще много чего, можно, я думаю, мы еще поэкспериментируем, если вы, конечно же, будете подписываться на мой канал. Все, всем спасибо, всем пока.